Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жанниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим о самом первом шаге на пути избавления от невроза. И этот шаг, он нужен для, в первую очередь, тех, кто только столкнулся с этой проблемой и не знает, с чего начинать. И второе, для тех, кто уже много что перепробовал, много читал информации, у него много знаний, но он все еще стоит в самом начале и так и не сдвинулся к решению своих проблем. Какой же этот первый шаг? Этот первый шаг заключается в том, чтобы осознать кое-что, вам нужно осознать свою проблему на самом деле, что проблема у вас в вашем восприятии окружающей действительности? Восприятие это то, какие выводы вы делаете, какое у вас мнение. Какое у вас представление, как вы интерпретируете происходящее. И на сегодняшний день именно вот эта прослойка восприятия определяет, есть у вас невроз или нет. Если вы воспринимаете какие-то вещи как опасные, например, это провоцирует эмоцию страха. Если вы воспринимаете поступок человека как негативное к вам отношение, это вызовет злость, раздражение или обиду. И именно с восприятием связана ваша проблема, с тем, как вы интерпретируете то, что происходит в вашей жизни. Ведь вы катастрофизируете, делаете сверхобобщение, используете черно-белое мышление, навешиваете ярлыки и огромное количество различных вот этих ошибок мышления у вас есть. Но все это ваше восприятие. Ведь вы себя пугаете не потому, что что-то опасное происходит, а потому, что вы так это интерпретируете для себя. Вот эта интерпретация и есть невроз. То, как вы интерпретируете происходящие в жизни, ситуации, события, свои планы и то, что происходило когда-то, когда вспоминаете. Это и есть область вашего мировосприятия. И основная проблема, чтобы осознать, что именно с ней проблема. Вы же, кажется вам, что вам надо убрать сердцебиение, убрать скачки давления, убрать свою бессонницу, и тогда все у меня пройдет. Но скачки давления, сердцебиение, и бессонница – следствие вашего мировосприятия на сегодняшний день. И поэтому именно с восприятием вам в первую очередь нужно работать и начать с этого. Но самое важное, что вам нужно осознать, это то, что вы должны начать прямо сейчас, с просмотра этого видео, вы должны начать сомневаться в верности своих суждений. Начать сомневаться. Если у меня проблема с восприятием, то правильно ли я считаю, что это опасно? Могу ли я заблуждаться? Почему другие люди так не реагируют на то, что происходит? Почему я именно так реагирую? Есть ли возможность реагировать иначе? Есть ли возможность воспринимать иначе? Почему я именно так оценил это происходящее? Что же на самом деле произошло сейчас? И какие выводы я на это сделал? Вот именно такие вопросы вы должны задавать себе каждый раз, когда испытываете страх или негативные эмоции. Вы, например, думаете, у меня не получится. Почему я делаю такой вывод? Правильный ли вывод, что у меня не получится? Я же не знаю, как это будет на самом деле в будущем. Именно ваше восприятие и провоцирует у вас все эти эмоциональные проблемы. И начать нужно с того, что ваши деструктивные убеждения, сформированные в течение времени, являются также следствием восприятия отдельных ситуаций и событий в жизни. То есть вы... Как бы шаг за шагом, неправильно воспринимая разные ситуации, формируете у себя деструктивные убеждения, которых становится все больше и больше, и вы глубже и глубже оказываетесь в неврозе. Для того, чтобы сделать первый шаг, вы должны как бы подняться над системой своих реакций. Для того, чтобы вы как бы со стороны увидели, как вы на все реагируете тогда вы что-то с этим сможете сделать. Чтобы это со стороны увидеть, нужно отделить то, что происходит на самом деле в жизни, от того, какие выводы вы тут же на это делаете, от того, как вы тут же воспринимаете, как вы слепо верите в свои сделанные выводы. И чем сильнее вы верите в сделанные выводы, тем сильнее у вас возникают те эмоции, которые мешают вам на сегодняшний день радоваться жизни и выйти из этого состояния. Поэтому первый ваш шаг – понять, что это не мир плохой. Это моя интерпретация того, что в мире происходит, неверная изначально, травмирующая меня. А значит, мое слепое доверение тому, как я интерпретирую обстоятельства, это и есть основная моя проблема. Мне надо сомневаться. Мне надо сомневаться в правильности сделанных мною выводов. Мне надо сомневаться в правильности интерпретации того, что произошло. Мне надо сомневаться в том, насколько я реально могу верно и грамотно оценить то, что произошло. Мне нужно сомневаться в степени доверия к моим собственным убеждениям насчет вот этих вещей. Если я всю жизнь считал, что это хорошо, а это плохо. Но если я осознаю теперь, что у меня проблема с восприятием, с моими убеждениями. То может быть я слишком верю в правильность своего разделения этих вещей. А может быть есть какие-то еще альтернативные варианты оценки. Не только правильно, неправильно. Может быть моя слепая уверенность в, в этих оценках и есть основная моя проблема. Дело просто в том, что очень сложно, когда люди пишут в комментариях, после того, как ты им объясняешь все эти вещи. Например, ты говоришь, вот когда у тебя паническая атака, твое сердце бьется в нормальном режиме работы. Но человек тебе пишет, какой же это нормальный режим, если у меня давление подскакивает от такое. Но при этом тут же пишет врач, говорит, я не боюсь за свое здоровье. То, что давление у человека подскакивает, это норма. Я боюсь за свою психику. Получается, что интерпретировать одни и те же обстоятельства, симптомы, происходящие, можно по-разному. И вот ваша слепая вера в вашу интерпретацию, это и есть невроз. И первый шаг, чтобы выйти из него, усомниться в правильности своего мировосприятия. Как только вы начнете сомневаться, ну, просто хотя бы чуть-чуть, что, может, я не прав в своей оценке. Может, есть альтернативные точки зрения, более отражающие действительность. Может, стоит поискать альтернативные точки зрения, чтобы лучше понимать действительность. И тогда вы удивитесь. Окажется, а что вы все это время очень много раз Неправильные делали выводы. Сделав неправильные выводы тысячу раз, вы впали в невроз. Чтобы выйти из невроза, вам надо переработать тысячу сделанных выводов. Если у вас остались еще вопросы, если вам было понятно и было интересно, поставьте лайк и напишите в комментариях, как вы оцениваете это видео. Если у вас остались еще вопросы более подробно, я об этом расскажу в следующих видео, если вы напишите свой вопрос в комментариях. Большое спасибо за внимание. Всем пока.